Друзья. сегодня я хочу поздравить легендарное сообщество Суперкопилка с рождения которое исполняется 9 лет надо создание сообщества это 13 мая 2013 года 9 лет это большой срок проекту, любому проекту. По моему мнению, доказательство стабильности и доходности, а также показатель доверия людей. Я участвую в Суперкопилке уже примерно два года, с 2020 года. До этого времени я построил свой пассивный доход, который ежемесячно мне приносит... Ну у меня ну, скромный доход, ну это около 20$, долларов. И я планирую на этом не останавливаться, я хочу увеличить свой капитал несколько раз в этом году. И все, все 9 лет Суперкоптилка активно развивается и быть более стабильным и надежным надежным проектом. Для новых участников те самые выгодные условия доставка. Первое. При регистрации где, доставка тебе дают бонус 30 долларов. Второе. Сейчас акция от суперкопилки. Грант для развития. Хорошие условия. Можно хорошо зайти. И хороший бонус будет для каждого, я, для каждого я желаю построить построить и получать стабильный доход сообщество которое проверено годами хочу еще поздравить суперкопилку с днем рождения и хочу пожелать работать нас ну, долгих лет жизни и работать очень долго-долго на этом не останавливаться. Улучшаться. И чтобы у нас было все больше и больше людей. Чтоб все могли зарабатывать. Чтобы мы были крепкая семья. Всем пока.